Все, пока молчат, они просто в шоке от того, что ты говорил. Если бы я эту информацию услышал 6 лет назад, я сам был в шоке. я бы, Да, Очень круто. Мы схожи во многом, на самом деле, именно поэтому, наверное, у нас в программе, потому что очень много моментов пересекаются как в продажах, так и именно в отношении финансовым, финансам и так далее. Потому что реально очень прямо это... Похоже, я прям прикольно. А, вот ты звук, звук захотел включать. Да, сейчас включу. Сейчас, да, извините. Сейчас давайте посмотрим. Ага, сейчас, сейчас, сейчас. Выключить звук у всех дополнительно. Так. Пав, проверь сейчас. Можно ли сейчас включить? А, вот, все, все, все, все, все. Вот сейчас должно быть. Проверьте, пожалуйста. Да, сейчас есть. О С Блин, по обратной связи это вообще охрененное. Вообще, спасибо большое, Алексей, за это такой объем информации, я прям подзалип, вообще, прям, очень ценно прям, охренеть, фушка. Круто, круто, круто, да, Дмитрий, ты что, вот я думал, что, как тебе это, потому что у тебя вопрос среднего чека и вообще в целом э, как развитие в плане профессионала, да, мне кажется, было ну, откликнуться очень Слушай, Да, очень актуально, как на одном дыхании, все, Алексей, спасибо огромное. А, слушай, ну очень актуально, вопрос, думаю, как начать. Вопрос с подушкой, вот, ну, наверное, ключевой для меня это с подушкой. Понимание, что менять надо и фильтровать это уже было, уже начал работать, вопрос, что сейчас именно вот так безопасно, скажем так, это все поменять. Ну, есть мысли, есть понимание, сейчас переварить, и делать, что... все понятно. Ну, не все понятно, но направление понятно, скажем так. Вот, что делать. Единственное, Алексей, вопрос такой, ну, ну, общий, не знаю, насколько корректный. А, как посадочная страница сейчас, все-таки, если говорим о давании результата, все-таки какой-то внешний сайт лучше использовать? То есть, насколько часто ВК используется как посадочная? Понял, вопрос отличный. А, смотри, у нас а, используется и посадочная страница тоже, вот, Но единственное, что я очень не люблю оттуда ледов обрабатывать. Я объясню, каким образом у нас устроена посадочная страница, чтобы ты понимал, что там тоже есть фильтрация. То есть у нас там кейсы, отзывы, все там есть. То есть все, что присутствует на любой социальной сети, где я есть, там тоже можно посмотреть. То есть человек там прогревается, по идее, но даже если он... Бывают такие ребята, которые хотят, то есть видят там заголовок, хотят проскочить, поставить заявку, у нас 12 полей в форме заявки. Доходят самый адекватный. в общем. Актуально и то, и то. То есть контекст, чем не площадка для продвижения. То есть взял там за лиды, поставил за оплату и обрабатывай себе. Особенно если ты работаешь в рамках каких-то ниш конкретных, это отличная тема, да? запускаешься ну, там, на те же ключи, которые основные, либо на какие-то вот конкретные, там, с поиском маркетолога и так далее. Но социальная сеть, она чем удобна конкретно нам, что здесь мы можем продавать через переписку. Да, там у нас будет запуск дальше через WhatsApp, на этот, через бота на Windows. Но это уже там, когда это, это дело дойдет, не знаю. Но через переписку продавать по нашей системе очень комфортно, не торопясь, не разговаривая по телефону. Ну понял, спасибо.